Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня, 21 мая 2022 года.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 по главной криптовалюте и по отдельным альткоинам. Ну а мы с вами давайте начнем. Итак, традиционно перейдем в раздел индексы на сайте онлайн, посмотрим на индикатор страха и жадности. Он у нас показывает отметку 13. По-прежнему мы находимся в зоне экстремального страха и тепловая карта криптовалют находится в красной зоне. Есть некоторая разнонаправленность, но судя по тепловой карте, в основном это связано с, со стейблкоинами. И индикаторы по главной криптовалюте в основном показывают зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас сейчас с ликвидациями за последние 24 часа. У нас было ликвидировано порядка 55 тысяч трейдеров на общую сумму 604 миллиона долларов. Ну и, конечно, потери несут в основном лонговые позиции. Если посмотреть на соотношение коротких и длинных позиций, то за последние сутки доминируют, конечно, медвежьи позиции. Но не сильная доминация 50,79%. Есть некий паритет. Ну и давайте посмотрим, что у нас с индексом альт-сезона. 18 показывает отметочку индикатор. Недавно еще было 16. В целом все время находится близко к этим значениям. И, конечно, биткоин сезон сейчас присутствует в большей степени. Доминация биткоина почти 45. Обратите внимание, мы недавно об этом публиковали статью на телеграм-канале. Можно было почитать по поводу силы доминации в момент медвежьих циклов. И сейчас доминация намекает на некую коррекцию. Мы об этом с вами говорили. С отметки 45 FIBA сейчас пытаемся скорректироваться и намекаем на выход в зеленый денежный поток. Обратите внимание, что индикатор Cypher B говорит о том, что мы пытаемся в него сейчас выйти. Соответственно, если мы выйдем в активный зеленый денежный поток, то мы будем дальше прирастать после некого коррекционного снижения. Такая же картина была в прошлый раз, когда мы пытались выйти. У нас наверху был RSI Stochastic, так же, как и сейчас. Волны Momentum и классический RSI тоже был в красной зоне. Все показывало перекупленность, естественно. После этого прошла некая коррекция. Незначительная до уровня FIBA 41-47 После чего развернулись И полетели через два FIBA аж до 44 Поэтому здесь сейчас может произойти та же история То есть произойдет некое коррекционное снижение Потом начнем разворачиваться Все будет зависеть от того, выйдем ли мы в зеленый манифлоу или нет Давайте вернемся сейчас к новостям Быстренько посмотрим интересную новость про тезер В чем она интересна Недавно я публиковал информацию Также о всем, что связано с Луна Foundation и с Terry. После обвала этого алгоритмического стейблкоина, конечно, всем стейблкоинам пришлось нелегко. И Тезер, конечно же, вынужден был сделать хотя бы что-то для того, чтобы подтвердить свою обеспеченность. Поскольку в отличие от Terra, Тезер обеспечен реальной фиатной валютой, реальным фиатным долларом и гарантирует обмен один к одному. Соответственно, на своей платформе цифрового доллара USDT и реального доллара USD, фиатного доллара, ему необходимо было подтвердить обеспеченность своих резервов по своим обязательствам. И Тезер заявил, что провел независимый аудиторский отчет, согласно которому, во-первых, он сократил свою долю практически на более чем на 13%, процентов, вместо коммерческих ценных бумаг перевел свои активы в различные фонды и казначейские векселя США. И более того, увеличил свои консолидированные активы с 78,7 миллиардов до 82,4 миллиардов. То есть в настоящий момент, с учетом пристального внимания со стороны регулирующих компаний, в том числе SEC, и также со стороны криптосообщества, сообщает сейчас Тезер о том, что у него даже есть переизбыток с учетом его обязательств и с учетом его консолидированных активов. Ну и давайте посмотрим, что сегодня с фундаменталом. Хотел обратить внимание на, наверное, главные два индикатора, которые э, в первую очередь должны быть под пристальным вниманием при фундаментальной оценке циклов рынка биткоина. Это, конечно же, MVRV, это речь идет о рыночной и реализованной стоимости, и NVT, здесь речь идет о сетевой стоимости и рыночной стоимости. Я хотел сейчас обратить внимание на индикатор, MVRV, но с учетом еще Z-оценки рыночная стоимость движется выше, чем реализованная стоимость. И обратите внимание, этот индикатор с точностью до двух недель показывает циклы рынка: его перекупленность в красной зоне и его перепроданность в зеленой зоне. И давайте сейчас посмотрим на биткоины в цикле 2013 года. Обратите внимание, здесь в апрель месяц 2013 года мы находимся в зоне перекупленности, после чего у нас стадия распределения, и мы спускаемся вниз в зону перепроданности. И также 2013 год только уже на ябрь 13 2013 -го года двигаемся из зоны перекупленности в зону перепроданности, то есть цикличность на рынке подтверждается вот этими двумя периодами. Давайте посмотрим на график. 2013 год мы достигаем пика в апреле 2013 -го года, тогда это была отметочка максимального значения 259, почти 260 долларов за биткоин. Потом уже в декабре, в ноябре 2013 года мы достигаем второго пика после зоны. Ну, соответственно, после распределения. Потом ушло в период накопления, потом дальше публичное предложение И мы достигаем своего пика, после чего начинаются фиксации по позициям. Мы достигли пика на отметке 1163 доллара по данным биржи Bitstamp. И обратите внимание, все эти циклы подтверждаются на фундаментальном индикаторе MVRV. И... Дальше ушли, конечно, в зону соответственно, перепроданности, от которой двигались вот в период 2015 года до 2017 года, где в 2017 году, в декабре, достигли снова пика с небольшими, соответственно, здесь консолидациями. Это было в мае, там 20, 25 мая 2017 года. Индикатор показывает достаточно серьезный рост. Потом ушли вот в такое вот боковое, достаточно с большим разбегом движения. И давайте посмотрим на график. Тоже декабрь, соответственно, 2017 года. Вот этот момент, декабрь 2017 года, здесь мы тоже достигаем пика и уходим вниз на распределение, дальше уходим в консолидацию. И также по дороге мы еще достигаем отметочки значит, в июне 2019 года, тоже период роста, давайте опять к индикатору, обратите внимание. Декабрь, соответственно, 2017 -го года, мы падаем вниз, вот здесь достигаем волны в июне 2019 -го года и опять уходим на распределение, соответственно, накопление и уходим вверх в феврале. Обратите внимание, 2019 -го года мы достигаем зоны, красной зоны перекупленности. После чего уходим вниз, снова на распределение. Теперь обратно возвращаемся к графику и смотрим сюда. Давайте я сделаю его сейчас подальше, чтобы было видно. То есть здесь у нас было максимальное значение. То есть all time high, мы все о нем знаем. Это 19666 долларов по данным биржи Bitstamp. После чего в этом цикле мы уходим значит, в медвежий рынок, в распределение, дальше в накопление. Это все можно считать периодом накопления, началом роста. Но смотрите, мы здесь тоже достигаем максимального значения. Но при этом она находится в нижних значениях по сравнению с предыдущим all-time high. Возвращаемся обратно к индикатору и смотрим: в феврале 2019 года мы достигли, по мнению этого индикатора, зоны перекупленности, после чего двигаемся все это время в нисходящей динамике. Индикатор не ошибается, а показывает точные значения с учетом внутрисетевых вот этих показателей ну, с интервалом в 2 недели. И вот в этот период, посмотрите, где мы находились, осенью 2020 года. Мы не то, что не были в перепроданности или в перекупленности, мы вообще были где-то в средних значениях. Но при этом, находясь в средних значениях, если мы посмотрим на график, обратите внимание, вот этот период, это как раз таки февраль, март-февраль, зона, которую индикатор показывает, как зону достижения максимальных значений и зона перекупленности. Потом, после чего, вот этот максимальный all-time high в 69 тысяч долларов, по данным биржи Bitstamp, у нас на сегодняшний день по этому индикатору Одному из самых точных индикаторов внутрисетевой активности для фундаментальной оценки циклов рынка, вот здесь, мы находимся примерно в том же положении, что мы находились вот здесь. Но здесь был All-Time High, и понятно, что мы здесь находились в средних значениях, но здесь не было All-Time High. По сравнению с тем, что было сейчас. То есть, грубо говоря, если бы это находилось вот здесь внизу, тогда все нормально. Но Поскольку это находится, в, я имею ввиду, вершина выше предыдущей, то не все нормально. Возвращаемся на индикатор и смотрим, где мы находимся. Мы не то, что не достигли максимальных значений, мы в целом можно сказать по внутрисетевой активности по фундаментальным показателям биткоина главной криптовалюте на сегодняшний день а это именно фундаментальные показатели поскольку речь идет именно о реализованной и рыночной стоимости их соотношении между собой ну реализованная стоимость кто не знает здесь она берет за свою основу именно перемещение внутри кошельков то есть внутрисетевую активность в отличие от рыночной стоимости но ну, понятно что это стоимость на текущий момент и обратите внимание, где мы находились. То есть мы не, дош... не достигли максимальных значений. Получается, согласно этому индикатору, пик у нас и вершина по внутрисетевым показателям, фундаментальным показателям, был как раз таки вот здесь, весной 2021 года. А осенью 2021 года это были средние значения по внутрисетевым показателям. Мы сейчас продолжаем вот с этого, вот с этого даже пика, с апреля, Получается, двигаться вниз. Это показывает нам индикатор. Хотя в реальности мы в медвежьем рынке находимся чуть-чуть ну, позднее, если говорить о технической составляющей. А если говорить о фундаментальной, то мы в нисходящей динамике находимся вот отсюда. И еще один немаловажный момент. Мы с вами недавно смотрели также по биткоину максимальное достижение им в случае, ну скажем так, развития негативных каких-то последствий с точки зрения медвежьего рынка и максимально достижений лоев. Да, то мы с вами смотрели на два варианта развития событий связанных, вернее, на один вариант развития событий, которые связаны с двумя показателями. Мы смотрели на дневном таймфрейме, что у нас формируется медвежий флаг, да, он у нас есть, мы его видим уже не первый раз. И, соответственно, мы с вами посмотрели на 6-часовом таймфрейме, что мы тоже видим. Соответственно, медвежий флаг Но его вот здесь тоже видно По флагштоку мы достигаем отметки Где-то в районе как минимум 19 666 долларов Это предыдущий all-time high ну могут быть какие-то сквизы То есть это зона Соответственно, мы можем достигнуть отметки Где-то 18 тысяч долларов То есть все от отметки 20 до 18 тысяч долларов Можно назвать большой зоной Куда мы можем теоретически свалиться При продолжении развития негативного сценария Медвежьего сценария для основной криптовалюты И ухода в капитуляцию Но если мы посмотрим сейчас на фундаментальный показатель, и учтем, что он в принципе продолжает нисходящий цикл с февраля, а не с достижения all-time high в октябре 2020 года, то мы должны достигнуть зеленой отметки. Потому что здесь мы достигли Красные отметки, соответственно, должны достигнуть зеленой. Уйдем ли мы глубоко в эту историю и дальше внутри перепроданности уйдем в консолидацию, как вы было вот здесь. Например, это в 2015 году, 15 год, после чего начался рост, да, медленный и верный, и мы достигли all-time high в 2017 году, после чего ушли в распределение. И здесь может быть то же самое. То есть мы либо коснемся и уйдем вверх-обратно, либо уйдем в консолидацию в зоне перепроданности. Но то, что индикатор нам намекает, внутрисетевой, главный, один из главных фундаментальных индикаторов и показателей внутрисетевой активности, говорит нам о том, что мы уходим вниз и, скорее всего, консолидация будет внизу. Но вот эта аномалия меня беспокоит. То есть сейчас может произойти та история, которая еще не происходила. Потому что здесь она произошла именно так, как не происходило ранее. То есть достижение пика цены на графике не соответствует достижению пика цены этого индикатора. Поэтому есть вариант, что до конца и глубоко можем не уйти. Это нужно обязательно учитывать. Очень много сейчас, скажем так, неопределенности на рынке. Это все связано со всеми глобальными перипетиями в мире. Но инвесторы должны это в любом случае учитывать. Если мы говорим о ходлинге и рассматриваем вообще в целом торговлю не в моменте, а смотрим на какие-то показатели, скажем так, для того, чтобы удерживать позицию долгосрочно. Ну и также давайте сейчас вернемся снова на график. И посмотрим с точки зрения минимальных значений еще один интересный момент. То есть мы видим, что мы достигаем примерно этой зоны. Если мы посмотрим на индикатор Cypher, то мы уходили вот в красную зону предыдущий период. Это был как раз таки там 18-й год. Да? И обратите внимание, я специально поставил направляющий, чтобы показать перепроданность по RSI глобальная и э, залом волны моментума по гребню. Еще не завершен. Здесь у нас происходит такая же история. Смотрите, перепроданность по RSI. То есть мы уперлись. Вот я специально поставил не внизу лежим по RSI, а именно уперлись в нижнюю границу. И здесь мы сейчас уперлись. Классический RSI у нас находится здесь в нейтральной зоне. Но вот тут он переходил в зону покупок. То есть немного отскоки могут быть соответственно. После чего у нас начала отрисовываться волна моментума уже с загибом по гребню. Здесь еще такой отрисовки нет. Поэтому я поставил значение именно здесь. И посмотрите, каких значений мы достигли именно с учетом 200-дневной экспоненциальной средней скользящей. То есть мы провалились за нее, во-первых. То есть мы ушли за красный мувинг. И у нас значение ухода, если мы берем от э, минимального вот здесь, да, то есть мы ушли на 20%. То есть уход у нас составил примерно 20% цены. Давайте вернемся сейчас, после чего, да, у нас ушла консолидация, красный денежный поток развивался, ниже не ушли. Давайте уйдем сейчас вот сюда и посмотрим, что у нас сейчас происходит в данный момент времени и что произойдет, если мы сейчас уйдем ниже от наших значений, но ну, берем зону 28, да, как главную зону консолидации, я говорил о том, что на ней очень много ликвидности, но это связано еще и с 200-недельной экспоненциальной средней думаю, видно на графике. Если мы проваливаем эту зону на 20%, то мы уходим примерно в зону половиной тысяч Плюс-минус. Соответственно, вот если говорить о том, что мы планируем достигать этой вот зоны, посмотрите, индикатор на недельке с подсвечивает зелеными точками эту зону. И все это находится в зоне 20. То есть я считаю, что зона 20, это и с половиной и с половиной То есть мы можем свалиться и в эту сторону, и сюда. Это все глобальная зона. И поэтому уход сюда вполне себе вероятен при развитии классического сценария, который был в предыдущем красном активном красном денежном Потоки, money Flow на индикаторе Cypher B. Вот это то, что я хотел сказать. Но если мы смотрим сейчас на предыдущие таймфреймы, на 2 дня, на 3 дня, то мы видим, что мы уже в активной перепроданности, у нас могут быть отскоки. Смотрите, секвентал закончил девятку по трехдневному индикатору, уже рисует 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 свечей по 3 дня каждая, и все они засветляются в бычью динамику, и скорее всего у нас сейчас могут быть какие-то отскоки. Это может не сильно отразиться на альтах, с учетом сильной доминации по основной криптовалюте. Это тоже стоит учитывать. Ну а на сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, поддерживайте канал, подпишитесь на страничку View. Я вам уже говорил о том, что здесь выходят видео обзоры по главной криптовалюте и по отдельным альтам. Ну и всем хороших выходных. С вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч.